Итак, ребят, всем привет! Меня зовут Виктор Бондолет. Если до сих пор кто-то меня не знает, мало ли, кто-то впервые будет меня смотреть. Я являюсь основателем сообщества «Успешный предприниматель домашнего бизнеса» Business Chance Pro. Также являюсь автором книг «Форма привлекательного маркетинга» и ваш авторитетный блог. И в этом видео я хотел бы с вами поделиться, в видео, да, то есть уже на полном автомате в этом эфире, я хотел бы с вами поделиться топ 5 секретами, советами, даже не секретами, в чем тут нету никаких вообще абсолютно секретов, советами, как же стать успешным в сетевом бизнесе. Итак, если вам действительно важно узнать эту тему, ставьте лайки, делитесь к себе в социальных сетях, делить их себе на стену, чтобы потом пересмотреть, потому что это действительно очень важные базовые вещи, которые, в принципе, влияют на ваш результат а, по жизни. Итак, ребят, знаете, встречались ли вы с такой ситуацией, что просто-напросто у вас нету тех результатов, на которых вы рассчитывали все это время? А бывало ли у вас так, что вы уже продолжительное количество времени а, общаетесь а, с людьми находитесь в сфере сетевого бизнеса домашнего бизнеса но а, нету такого которое вот то что вот хотелось бы да то есть многие обещают там а, входящий поток входящий трафик входящие заявки люди сами просятся в бизнес но к сожалению такого не случается бывает ли такое что у вас происходит некое эмоциональное выгорание то что у вот действительно уже продолжительное время вы находитесь в нашей индустрии но нет того результата на который вы а, так рассчитывали который вы так ждете и это на самом деле правильные нормальные вопросы потому что к сожалению либо к счастью более 95 процентов предпринимателей с маркетинга а, уходят с этого бизнеса в первый же год либо меняют дюжину а, сетевых компаний в поисках там где трава зеленее но Вопрос на засыпку, да, то есть насколько вы придерживаетесь системы вашей команды, да, то есть вот в каждой команде, в каждой компании есть очень сильные спонсоры, есть очень сильные наставники, которые уже сделали результаты, неважно в каких годах, неважно благодаря чему они это сделали самая важная в сетевом маркетинге дубликация и запустили ли вы действительно вошли ли вы в ту систему командную систему в систему от компании который действительно дает результаты в каждой компании есть индивидуальный продукт да то есть у каждой компании есть индивидуальный маркетинг план я не знаю в какой вы компании я не знаю какой у вас продукт я не знаю что вы продвигаете но это не, не важно потому что Ко мне приходят люди с разными проблемами, обращаются на консультациях, приходят ко мне в компанию, в команду, потому что они не находят того, что находили у себя. Но вы должны задать себе один важный вопрос: а вы сами так вникали? систему построения бизнеса в своей же команде в своей же компании это скрипты это какой процесс у вас именно вашей команды для продвижения своего продукта вашего бизнеса бизнес возможностей какой у вас метод поиска людей какой метод рекрутинга какой метод закрытия сделок какой метод привлечения кандидатов к вам в бизнес и к сожалению как большинство практика показала большинство не задумываются о данных элементах они просто хаотично начинают думать придумать какие-то колеса там придумать новые велосипеды но достаточно вам обратиться к своему спонсору если непосредственному а вышестоящему да то есть зачастую приходят и многие жалуются что вот у меня не состоял несостоятельный например спонсор да то есть либо у меня там я пришел спонсор еще сам не имеет никаких результатов он меня обучает спаму обучает каким-нибудь неэтичным методом но ребят у вас сто процентов есть вышестоящие спонсоры, наставники которые имеют просто невероятные результаты и у них есть такие результаты потому что у них есть самые важные навыки и знания Знания, которые вам необходимы для успеха в сетевом маркетинге это закрытие сделок это общение коммуникации это выстраивание взаимоотношений и многое многое другое поэтому очень важно чтобы когда вы это вот совет номер раз, топ 1 топ-1 да то есть вы должны погрузиться в систему своей команды в систему своей компании а, если у вас нету этичной системы, не зацикливайтесь на своем личном спонсоре, стучите вверх. Это очень важно, этим отличается весь сетевой маркетинг. Второй момент, как много вы обучаетесь, как много вы в день читаете, как много вы слушаете, как много вы смотрите обучающие семинары, как часто вы посещаете мероприятия от компании, от команды, как часто вы в принципе инвестируете в свои мозги. Потому что многие для того, чтобы, например, стать медиком, да, то есть они для того, чтобы стать врачом, они э, учатся много, большое количество промежуток времени на врача в колледже, в медицинском институте, университете. Для того, чтобы стать юристом, вы проходите определенную юридическую школу, университет, колледж, за это еще и может платить и деньги, стажировка. Вы обучаетесь для того, чтобы нарабатывать определенные навыки, но. Но как часто вы читаете книги по лидерству как часто вы читаете книги по рекрутингу как часто вы изучаете книги по продажам как часто вы посещаете тренинги которые действительно необходимы для нарабатывания навыков сейчас понеслась вот эта бешеная панацея когда многие просто-напросто бегут изучать некие автоворонки бог знает чат-боты какие-то панацеи такие сверхъестественные но при всем при этом потом они сидят и думают а как это мне пообщаться с человеком а как это мне закрыть сделку у вас нету базовых знаний который действительно влияет на результат, но вы бежите, какую-то чеканную монету ищете, какую-то золотую середину, либо какую-то кнопочку специализированную, которая поможет вам что-то автоматизировать, что-то сверхъестественное сделать. Но при том, при всем у вас нет навыков, которые действительно влияют в бизнесе. Продажи, закрытие сделок, общение, рекрутинг, выстраивание взаимоотношений и много-много другое. Лидерство. В сетевом маркетинге лидерство вы ведете за собой людей, обучаете их тому, чему вы сами научились, тем же скриптам, тем же процессам, потому что если вы не... А погрузитесь в мой совет номер один да то есть это вот наподобие того что нужно погрузиться в командную систему в систему компании которая вам уже дает вот этот процесс а, как работать правильно с вашим продуктом какие инструменты использовать как закрывать сделки как продавать ваш продукт вы не сможете передать это своей команде вы в принципе в априори не сможете вести за собой огромное количество людей и Поэтому вы мало то что это должны делать вы постоянно должны обучаться читайте книги там Наполеона Хила да, то есть э, Дейла Карнеги, как э, выстраивать, как влиять на людей и там, находить друзей да, э, там, Наполеон Хил думай богатей очень много Эрик Вори, да, то есть есть сейчас в переводе очень там Будь профессионалом, либо GoPro, стань профессионалом. Очень много классных книг. Моя книга, да, то есть там Формула привлекательного маркетинга, самый настоящий справочник, это Современные 10 уроков на салфетке, если вы хотите это делать бизнес через интернет, если вы до сих пор не прошли мой 10-дневный лагерь по интернет-рекрутингу, но вы в априори понимаете, что вам нужно развиваться в, в, через интернет. Вы хотите обрести определенные навыки в ссылке внизу, ссылки вверху. а Если вы смотрите в, в Инстаграме, в моем личном профиле тоже есть ссылка на мой 10-дневный лагерь по интернет-рекрутингу. Следующий, ребят, следующий совет, следующее, что многие просто-напросто а, не могут понять, это выстраивание долгосрочных... Отношений. Выстраивание долгосрочных отношений это самый быстрый путь к успеху в сетевом маркетинге. Это занимает намного дольше времени и усилий. Но конечный результат вас удивит. Насколько это очень сильно важно для того, чтобы вы преуспели в сетевом маркетинге. Потому что вы должны понять, что люди приходят на людей. Люди покупают у людей. Люди приходят в бизнес к людям. И как же они к вам могут прийти, если они вас не любят, они вас не знают, они вас не доверяют. Поэтому, пожалуйста, будьте там легкий на подъем, идите заводите отношения, общайтесь с людьми предлагайте им дружбу, соглашайтесь на дружбу в социальных сетях и результат вас удивит. Выстраивайте в долгосрочной перспективе, общайтесь с вашими кандидатами а, в социальных сетях и это не значит, что если человек здесь сейчас вам отказал, либо там отклонил ваше предложение а, посетить вашу презентацию, увидеть ваш продукт, либо бизнес-презентацию, на этом отношения построены. Зачастую требуется полгода для того чтобы выстроить коммуникационный мост с очень сильной аудиторией И поэтому, а для этого они должны быть у вас в друзьях, в социальных сетях Для того, чтобы они а, видели вас То, что вы пишете, как вы выходите в прямые трансляции Следующий, ребят, насколько вы выстраиваете привлекательный а, фактор да То есть как вы выстраиваете свою притягательность, привлекательность Многие люди беспокоятся, что обо мне подумают Как же я напишу тот пост Что же еще такого сделать И невероятно как это обойти путем, чтобы не выходить в прямые трансляции. Как бы это так, чтобы не записывать видео. Но, ребят, вы должны понять. Посмотрите на Дональда Трампа, посмотри на, посмотрите на Артема Нестеренко. Посмотрите на многих людей, за которыми, скорее всего, вы наблюдаете. Очень большое количество людей их ненавидят. Они не нравятся многим, но э, такое же количество людей, которым они не нравятся, есть такое же огромное количество людей, которые от них фанатеют. И поэтому, если вы как-то стараетесь показаться какими-то идеальными, э, страдаете перфекционизмом, ждете какого-то идеального момента для того, чтобы написать свой пост для того, чтобы выставить свою аватарку, для того, чтобы пойти сделать фотосессию, для того, чтобы выйти в прямой эфир, для того, чтобы записать свое первое видео, не нужно этого ждать, потому что э, все очень просто. Вы никогда не будете идеальны всем. И самое важное, что я хочу, чтобы вы знали: люди, которые приходят на вас посмотреть, вот меня смотрят в Инстаграме, вот меня смотрят ВКонтакте, вы приходите не для того, чтобы посмотреть на меня, вы сюда приходите для того, чтобы узнать, что же полезного бандолет расскажет, что Поможет моему бизнесу. Люди эго эгоцентричны, они всегда интересуются собой. И это хорошая новость для вас. Поэтому никогда не бойтесь, как я, вот в обычной майке, в домашних условиях, в своем домашнем офисе, так сказать, в своем домашнем бизнесе выйти и дать ценность своему народу, да, то есть своей аудитории, которая за вами наблюдает. Потому что им важно, они сами, какую ценность вы дадите, они а не то. Как вы выглядите, как вы говорите. Да, кто-то будет приходить там, который будет негативить, кто-то будет вас постоянно исправлять, э, учить уму-разуму. Но это нормально, от этого не избавиться. Вы должны понимать, что столь, э, если люди вас ненавидят, есть люди, которые вас негативят, которые вас презирают, это означает то, что вы двигаетесь в правильном направлении. Это означает то, что если люди вас не любят, также есть определенное количество людей, которые вас любят. Самое страшное в интернете самое страшное это то когда вас просто-напросто вообще это нейтрально когда не реагируют на вас никак абсолютно поэтому будьте благодарны что есть негатив будьте благодарны что есть позитив это означает что вы становитесь популярными вот ребят и следующий образ ребят следующий образ самый важный становитесь замечательными коммуникаторами вы поймите что вы а человек в первую очередь а маркетолог во вторую очередь поэтому очень важно вернуться к моему совету номер два и обучаться коммуникациям обучаться нетворкингу обучаться лидерству обучаться закрытию сделок обучаться маркетингу каждый из нас занимается сетевым маркетингом но от слова маркетинг вы вообще ничего не берете вы идете и устраиваете с этой с этой индустрии индустрию прямых продаж Сетевой маркетинг от слова нетворк маркетинг. Да, то есть маркетинг это означает создание э, э, ситуации, когда люди сами интересуются тем, чем мы занимаемся. Обучайтесь маркетингу и будьте невероятными, будьте замечательными коммуникаторами, будьте общительны. Помните, что вы человек в первую очередь, а маркетолог во вторую очередь будьте человеком не будьте вот этим спам ботом который а, только и нужно чтобы кому-то что-то за спамить ссылку либо что-то кому-то предложить будьте человеком и будьте общительным ребят если вам в принципе было интересно и вам было полезно то что вы сегодня от меня услышали ставьте лайки Ставьте лайки, делитесь у себя на стене для того, чтобы это увидела ваша команда. Потому что, как видите, я не пропагандирую там совет номер один. Я дал, чтобы ваша команда обращалась к вам как к спонсорам, к вышестоящим спонсорам, обращала внимание на систему вашей компании, но там не бегала кому-то, да, то есть не искала готовые системы. Поэтому, если вам это важно, чтобы правильные знания, правильные утверждение вводила, а, а, так сказала, сажала правильное семя, семя вашей команде, делитесь у себя на стене. Пускай ваши партнеры просыпаются, пускай ваши спонсоры попросыпаются, начнут действительно действовать, начнут действительно делать правильное действие в нужную сторону. Также, если вы до сих пор не подписаны на мой бесплатный 10-дневный лагерь по интернет-рекрутингу, где вы целиком и полностью узнаете новую инновационную систему, как продвигаться через интернет, как я развиваюсь, как развивается моя команда. По ссылке ниже в описании, либо в посте. И если это в инстаграме, обязательно посетите мой личный профиль. И в описании профиля тоже есть ссылка на данный 10-дневный лагерь по интернет-рекрутингу. Все, ребят, с вами был Виктор Бондолец. Всем пока-пока, хороших будущих выходных. Бан на стаканного дня пятницы. И всем пока-пока. До встречи. Music